14 июня по 31 июля Далгопилский туристический информационный центр организует игру по фотоориентированию Даугопилсу 746, которая состоится в рамках праздника города. Так как темой праздника в этом году является транспортное сообщение, игра по фотоориентированию позволит познакомиться с транспортом Даугопилса и будет интересна гостям и жителям города. Для участия в игре понадобится лист задания и мейкарта, которые доступны в электронном формате на сайте visitdaugopils.lv. Все это можно также получить в самом Далгопилском туристическом информационном центре по улице Риггс, 22 АА. На листе с заданиями можно найти 15 фотографий, на которых изображены фрагменты зданий и объектов. Эти интересные детали связаны с транспортом и движением в Даугупилсе. Задача участника состоит в том, чтобы определить объект по фотографии и правильно отметить его местоположение на карте, вписав правильный номер. Участники игры могут выбирать любой доступный способ передвижения – пешие прогулки, из на велосипеде, на общественном транспорте или автомобиле. Листы с выполненными заданиями принимаются в электронном виде. Участник может отправить их на электронную почту tourism.daugupels.lv или отнести в Даугупелсе. Далгоповский туристический информационный центр до 31 июля. По окончании игры участники смогут получить призы, щедро предоставленные спонсорами акции. Это экскурсии, билеты на спектакли, развлечения, посещение выставок и книги. Розыгрыш призов состоится 6 августа и пройдет среди участников, которые правильно выполнят задания и наберут максимальное количество баллов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.